Приветствуем вас на канале Sport Extreme B-Bike. Сегодня покажу вам очень качественную, хорошую защиту для детей, для экстремальных видов спорта. Наколенники на локотнике фирмы Strider. Данный размер рассчитан на возраст от 1 до 5 лет. Предназначено для катания на беговеле, скейтеру, скейтах, роликах, велосипедах. Налокотник очень... И на наколенник очень мягкий. Удобно его регулировать. Он идет на резинке. Внутри мягкая подкладка в виде пены. Садится очень удобно. Не мешает сгибанию локтей и колен. Вот так он выглядит. Также его можно использовать и зимой. Единственное, что он одевается под одежду. Подойдет идеально для лыж и сноубордов. Обратите внимание на эту защиту, цена у нее очень адекватная, но, как по мне, это необходимая вещь, вместе со шлемом, конечно. Заходите к нам на сайт, выбирайте защиту, которая подходит для вашего ребенка, bbike.kiv.a, и не забывайте подписываться на наш канал. Пока-пока!